Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Сегодня я к вам с очередной изюминкой, как быстро, аккуратно настрочить резинку на полотно. Для каких случаев мы используем этот метод? Ну, например, вот у меня есть бюстгальтер или трусики, или, например, бюстгальтер с широким станом. Вот там, где фестонный край, вот смотрите, видите, просто чистый фестонный край, и с изнаночной стороны я должна настрочить резинку, настрочить резинку таким образом, вот без всяких подгибок, просто поверх, чуть-чуть ее растянуть и настрочить. Показываю легкий способ. У меня есть лоскуток, помните, аппликацию мы с вами делали, есть резиночка. Я специально беру все материалы разного цвета, чтобы было понятно, нитки у меня будут темные, но ну, опять же, для наглядности. Смотрите, я снимаю лапку со швейной машины. Вот такая вот лапка, она универсальная, позволяет выполнять шов-зигзаг. Видите, у, него, у нее здесь есть отверстие. Как правило, все эти резиночки и эластичную тесьму мы настрачиваем, ну, мы не берем широкую тесьму, какую-то вот такую поуже. У меня ширина тесьмы совпадает с отверстием в лапке и даже еще немножечко остается. Вот она сантиметровая. Смотрите, я вот так вот вставляю Край мы в отверстие. Вот здесь внизу остается хвостик. Ну, мы учитываем, да, этот припуск просто, потом это все срежется. Теперь я вставляю лапку обратно в швейную машину, то есть насаживаю ее. Сейчас я сделаю. Вот, я попрошу оператора показать. Ну, тут даже можно было не снимать лапку, но для наглядности, вот видите, хвостик туда ушел. Все. Беру нужный мне срез укладываю, вот, кстати, я сейчас так и сделаю, ставлю, вот так вот, а, укладываю под лапку деталь, опускаю, ну, допустим, я буду настраивать эту резинку вот здесь вот от края на какое-то расстояние, да, так, выполняю пару стежков швом зигзаг, а, зигзаг я подбираю по... Ширине эластичной тесьмы, либо уже, либо шире, то есть как у вас по задумке. Но нам нужно настрочить, поэтому зигзаг должен быть примерно в ширину резинки. Теперь смотрите, закрепила, и если нужно резинку настрачивать просто так, как она вот есть, не натягивая, значит начинаю выполнять э, шов. Если мне нужно резиночку натянуть, то есть соблюсти какой-то коэффициент растяжимости, видите, как мы с вами работаем. Вот на какую величину нужно это сделать, чуть-чуть поднатягиваю. Ну и поехали, настрачиваю. Чем хорош этот способ? Лапка дает направление резинки. Резинка у нас никуда, вот смотрите, никуда она не денется вообще. Просто вот все четко, ровно и аккуратно. Давайте один участок я сделаю с натяжением и остаток без натяжения. Наглядно, вот смотрите, я сохранила легкую припосадочку, можно сделать натяжение чуть больше. Я добилась того, что резинка настрочена на деталь и настрочена ровно от края на ту величину, которую мне нужно. Лапка служит, ну, скажем так, ограничителем для резинки и э, вот этот вот эпизод, вот этот вот участок получается ровным и аккуратным. Пожалуйста, пользуйтесь, надеюсь, что была вам полезна. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.